Я очень люблю когда гитары изготавливаются с оглядкой на прошлое отдавая дань уважения традициям в гитаростроении компания кор часто выпускает инструменты которые не только воссоздают гитары 20-х годов но и передаются им звучанием дух военной эпохи привет на связи магазин для музыкантов rock and roll и сегодня у нас на обзоре электроакустическая гитара корт l200 f в натуральном цвете Далека вполне может показаться, что корпус L200F мал и будет не совсем удобен человеку с высоким ростом. Но на самом деле это не так. Мой рост 1,80 м. Да, это не считается высоким ростом, я не сбиваю головой лампочки с потолка. Однако я не испытываю каких-либо трудностей при игре на этой красотке. Я бы даже сказал наоборот, держать инструменты с ОМ корпусом Гораздо удобнее, чем полюбившимся многим дредноут. Ставь лайк, если любишь гитары формы дредноут. Несмотря на небольшие габариты, форма корпуса ОМ звучит достаточно. Ребят, небольшое включение, буквально на пару минут. Смотрите, у нас от фирмы Cort есть еще парочка инструментов, на которых мы до сих пор не сделали обзор. И я вот вам хочу их показать. Вы просто посмотрите на эту красоту. Ну, что скажете? Делать на это обзор? Или нет? Пишите в комментарии. Громко, объемно. Скажу точно, что по громкости данный корпус практически не уступает дредноуту. А тот явно больше, чем эта гитара. Низ в данном корпусе не глушит общий звук инструмента, а середина подчеркивает тон, динамику и дает некой остроты в звучании. У этой гитары есть свой характер, есть свой тембр, который придется по вкусу многим начинающим и не только начинающим гитаристам. Я серьезно. Удобство корпуса и изюминка формы – это, безусловно, важная часть в гитаростроении. Но на мой субъективный взгляд, гриф – это самая важная часть в гитаре. Да, гитара может звучать превосходно и выглядеть прям ну, на все 100 баллов. Однако, если гриф не лег вам в руку, сидит в ней как-то неудобно, то играть на такой гитаре будет просто не по кайфу. Уж поверьте моему опыту. В гитаре Cord L200F гриф сделан, если не идеально, то очень близко к этому. Он немного шире, чем на обычных акустических гитарах. Ширина верхнего порожка составляет 45 мм, что добавляет удобства при игре перебором или в смене сложных позиций. Я скажу так, удобство корпуса и грифа уже делает эту гитару достойным выбором для игры фингерстайла или любых других современных течений. Для исполнения песен Соя тоже подойдет. Пиши в комментарии, какая песня кино тебе нравится больше всего. Пиши. В самом начале этого видео я сказал, что мне дико нравятся современные инструменты с оглядкой на винтаж. И это чистая правда. Помню, когда я был моложе, в моих владениях была искусственно состаренная электрогитара. Эта гитара была марки ESP, модель Eclipse, первый стандарт. Эх, были времена. Сегодня компания Cor предлагает процесс просушивания древесины. Этот хитрый процесс позволяет получить раскрытое, Теплое, винтажное звучание прямо из коробки. Теперь не нужно ждать по 10 лет, пока гитара просохнет и станет звучать естественно, тепло, натурально. Все это доступно прямо здесь и сейчас. Однако для многих финальным аккордом в покупке гитары станет далеко не инновации в производстве, не громкий, объемный звук не шикарный дизайн, а то из чего сделана конкретная гитара. И корт L200F может похвастать своими спецификациями, они здесь далеко не стыдные. Пойдем по традиции сверху вниз. Вот сюда где-то пупырка. Гриф сделан из красного дерева. Накладка на гриф mm. и струнодержатель из черного дерева. Обечайка и задняя дека сделаны из палисандра. Верхняя дека массив ситхинской ели. По корпусу тянется белая окантовка. Верхний порожек, натуральная кость. А, и чуть не забыл, пины. Не пластиковые, как обычно, а из черного дерева. О как! Ко всему прочему, в гитару установили пассивную систему Fishman. Электронику расположили в резонаторном отверстии. Настроить можно громкость и общий тон. В принципе, все. В гитаре ничего не сверлили, не пилили. Поэтому электроника на акустические свойства никак не влияет. И не портит акустические свойства. Вот. Это важно. А лишь расширяет и так бесконечные возможности гитары Cord L200F. Ставь лайк, если тоже любишь подключать гитару куда попало. Итак, что по итогу мы имеем? Компания Accord реально заморочилась над созданием гитары L200F. Тут тебе и превосходные спецификации изготовления, технологии по сушке древесины, возможность подключать гитару к комбику или прямо в линию, винтажный дизайн, который подчеркнут корпусом ОМ и винтажными колочками Grover. Но остался всего лишь один самый главный вопрос. Вызывает ли эта гитара бурю чувств и эмоций? И мой ответ. Да. Лично мне в кайф играть на этой малышке. Она удобна во всем. От корпуса до грифа. У нее какой-то свой характер звучания. Несмотря на небольшой корпус, он реально маленький, гитара звучит мощно, объемно, громко. Колки, несмотря на то, что открытые, винтажного типа, их не срывает. Строй гитара держит превосходно. И это самое главное. Очень важно, чтобы гитара строила. И... Данные колки позволяют ей строить долго. Я бы рассматривал этот инструмент как идеальный вариант для того, чтобы начать свое путешествие в мир музыки. Ну и, конечно же, для опытных гитаристов эта гитарка придется по вкусу. Но там, где много плюсов, есть и несколько незначительных минусов. Первый минус — это расположение крепления для ремня. Неудобно, если вы будете играть соло или просто аккорды в этих позициях. Не совсем комфортно. Да, даже просто с пипкой неудобно. А если еще будет ремень, вообще будет неудобно. Второй минус, который мне удалось обнаружить, — это некое дребезжание. Вот этот такое... Причем это дребезжание не от ладов, это дребезжание от регуляторов фишма, потому что если я их прижму пальцами, этот звук пропадает. Если мы отпустим пальцы, он появляется. Что нужно сделать, чтобы его не было? Прибавить все на максимум, и тогда звук исчезнет этот противный. Вот так вот. В остальном докопаться мне до этого инструмента... нет до чего не до чего покраска матовая рука скользит по грифу идеально не застревает но я уже говорил чтобы эту гитару прочувствовать вот прямо на сто процентов мало будет посмотреть видео или послушать аудиозаписи нужно прийти самому включить эту гитару сесть и поиграть и только тогда вы для себя сделаете вывод подходит вам этот инструмент или нет нравится он вам или нет только так. Ну а чтобы послушать эту гитару вживую, приходите к нам в магазин рок-н-ролл. Присаживайтесь вот на этот стульчик. Берите в руки эту гитару, либо любую другую. Слушайте, выбирайте ушами, ощущениями. Тогда вам будет гитара нравиться на 100%. Как мне эта гитара нравится? На 100%. Друзья, если это видео вам понравилось, то не забывайте наградить его лайком. Поделиться им в любимой социальной сети. Написать какой-нибудь развернутый комментарий. Да. Например, напишите, какая гитара сейчас у вас, на чем играете, очень интересно почитать. Но и не забывайте подписаться на этот канал. На связи был магазин Rock'n'Roll, меня зовут Глеб. Пока. Пока.